Григорий Викторович Лепс родился 16 июля 1962 года в грузинской семье. Отец музыканта трудился на мясокомбинате в Сочи, а мать работала медсестрой. Григорий ходил в сочинскую школу номер 7 и был совершенно никудышным учеником, постоянно получая двойки. Зато с самого детства мальчик увлекался спортом и музыкой. После школы Лепс поступил в музучилище, чтобы освоить ударные инструменты. Здесь он был успешнее, чем в школе. Затем юноша отправился в армию, а после того, как военная служба закончилась, пел в кавказских ресторанах и пробовал свои силы, выступая в составе разных рок-групп. В молодости Григорий Леп спел в сочинских ресторанах каждую ночь. Это сильно выматывало певца, и он снимал чувство усталости с помощью алкоголя. Спустя время пришло понимание, что нужно двигаться дальше, иначе он погибнет и как артист, и просто как человек. Поэтому Григорий отправился в Москву, где его приняли не особо радушно. Настоящий рост карьеры начался, когда возраст артиста перевалил за 30 и вышел первый альбом исполнителя «Храни вас Бог», включающий популярную на то время композицию Натали. На эту песню также записан клип, который сам певец увидел только в больнице, где оказался из-за язвы желудка. Проблемы со здоровьем не позволили Григорию выступить на фестивале песни 95», музыкант потерял много времени и 35 килограммов веса. После этого происшествия Лепс отказался от алкоголя и тем более от наркотиков. В 1997 году Лепс выпустил следующий альбом «Целая жизнь». В этом же году артист попал на «Песню года 97», где исполнил композицию «Раздумья мои». Участие в известном концерте повлияло на популярность Лепса, и уже в 1998 году он снимался в рождественских встречах Аллы Пугачевой. В 2000 году Григорий Лепс вдруг потерял голос, для восстановления связок пришлось прибегнуть к операции. Артист обрел прежние силы только в 2002 году, вернувшись на сцену вместе с альбомом «На струнах дождя». Впервые Лепс женился на Светлане Дубинской еще во время учебы в музыкальном училище. Пара довольно скоро развелась, и Григорий заключил брак со своей нынешней женой, танцовщицей Анной Шаплыковой, которая работала в шоу-балете Улаймы Вайкуля. Артист имеет четверых детей. Инга Лепс, рожденная в 1984 году в первом браке, училась в Великобритании и Нью-Йорке, где получила диплом актрисы. Она в основном снимается в клипах, независимых проектах, пишет сценарии. Вторая дочь Ева родилась в 2002 году, а через пять лет Анна родила Григорию еще одну девочку, Николь. В 2010 в семье появился долгожданный сын Иван. О личной жизни Лепс неоднократно рассказывал в ток-шоу Андрея Малахова, первый канал снял об артисте документальный фильм. Так поклонники узнали, что у певца дома богатая библиотека и коллекция икон. Последняя оценивается в десятки миллионов долларов. В 2018 году Григорий представил собрание ценностей на всеобщее обозрение в Кремлевском историческом музее, за исключением иконы, подаренной Владимиром Путиным.